Guys, хочу вас занять немножечко времени перед обзором сборки, то скипнет тот влог, кстати. Хочу попросить вас поставить лайк, потому что я вижу, сколько людей качает сборки, а сколько стоит лайков на самом видосе. Соотношение очень плохое, поэтому если ты не, ну, не этот, поставь лайк, тебе не сложно. А до Моссу приятно и есть мотивация делать новые сборки. Ух, всем хай с вами, Дэни Дэнни Моц. Сегодня у нас на обзоре такая крутая сборочка. Темная сборочка, серая. Давайте начнем сначала, как всегда, это интерфейс. Такой прикольный у нас фист. Э, не знаю, дрейн, эмма, что это? Поясните в комментариях, пожалуйста. Четырех слов очень надо. Пашки с градиентом, все по кайфу. Э, ну и карта, тут иконочки темные. Мышечка, радар центр замененный. Ну и как бы сама карта без рамочек. Вот такая карта. Как заметили, она также. Ганпак. Давайте посмотрим. Такая заменочка на биту то есть. Окей, okay, монтировочка. Desert Eagle, Это я так понимаю, face 7 какой-то. Ну, скорее всего, да. Такой вот прикольный, с блестяшкой. Можно блестяшку удалить, то есть зайти в TXD и удалить текстуру хрома. Далее шутганчик тоже у вот вас с блестяшечкой. Такая вот темочка Приколдесная. и рифла с прицелом, ну прикольно. Также скины, сейчас у будет ставочка со скинами. Что еще? Растительность покрасил деревья, скорее всего, все темные и кусты, кусты именно пагета все, то есть. Вы можете их заметить где здесь, типа зеленые кусты. А так, в основном по гето, все кусты у нас черные. Также можете посмотреть дороги, вот такие вот дороги, темные, тоже вписываются в атмосферу сборки. А дороги, кстати, с лодами. Это очень хорошо. Такие вот кустики, темные, да, вот это круто. Заросли мне вообще очень нравятся. Они такие темные, классные. Ну и давайте посмотрим там Суэц. Кейбокса не стал использовать, я ну, закинул обычные облака. Так что давайте посмотрим погоду. Вот такие вот семь погод. У меня фаворитная погода вот такая. Ну прикольно. Также стоит гоменю, как всегда. Настройки под слабый комп и Евгений e Роу стоит. Приквадастные звуки. Вот колокол самый крутой, я вообще с него вот так балдею. Попадать бы еще. Ты что, ты хули, ты тут делаешь? Десять часов утра подходит, доходит быстро спать, блядь. Я с ним согласен, поэтому такой вот обзор, вот, обзор закончен. Мне, наверное, показывать больше нечего. Такая вот прикольная сборочка. Моментов никаких не будет. Не поиграл я на этой сборочке, ничего не позаписывал. На этом все. Всем пока, с вами был Дэнни, Дэнни Моц. Yeah. <laughs>